Здравствуйте, с вами Джосер И мы продолжаем играть в Майнкрафт И у нас новый мод, да, как вы догадались У нас новый мод А угадайте какой это мод Вот вы никогда не угадаете А этот мод называется Voxel Map Да, что я подумал так Ну знаете, чтобы не ходить постоянно вот это вот Домой, можно просто телепортироваться И при вас я открою Для сети, ну это нужно С Voxel Minimap открою до сети в вы, вы, читов вот выживание все хорошо открыть теперь я поставлю поставлю метку ну эм, что а x ой нет а как ставить метку а, я забыл как ставить метку -э -э -э. так вот тут маркера так сейчас э подождите -э -э -э -э -э -э. Управление, вот э А, вот Б. Б, Б. Б. Б. Ну, нажимаю Б. Да, Я не, просто не разобрался еще с этим модом до конца. Не это раздражать начинает. И также я сделала вот такой вот бэкпак. У нас тут вещи наши запасные. И мы пойдем строить сегодня домик, да? Мы переселяемся, да? Я хочу разобраться с этим мини-мапом, управление, клавша маркеров, c c В, маркер, ом. Готов. Вот и теперь мы отойдем. Ну как вы знаете? Оп, оп, или вы mm -hmm. знаете этот мод? Я не знаю, честно. Mm -hmm. Знаете вы его Нажмем. Поехал. М. Маркера. Подождите-ка. Что-то я не понял. А. Ну теперь. А. Ну теперь. А почему нельзя телепортироваться? Ну теперь. Нет. Почему? Блин, а как? конечно, в этом измере. Но я не понимаю, почему телепортироваться нельзя? Пока не понимаю. Пока. Может нужно как-то вот так, что ли? Теперь. Почему? Ау! Опа. Давайте АУ сделаем. Чуть маркер. Блин, почему? Так, ладно, подождите-ка. Стройки открыть для сети. М -м, по странненькому как-то. Все. Может, типа на открытой территории что-то я думал так. Я честно не помню. Давайте посмотрим. Да нет, вроде... а да, вроде на открытой территории только. А -а -а -а. Так, давайте этот маркер уберем. Давайте поставим вот тут вот маркер. Готово. А теперь. А ой. А -м. Мне тоже нельзя телепортироваться. А, нет. А как? Что это? Я не понимаю. В общем, пока, ребята, я просто поставлю... Посмотрите на карте у меня, чтобы я его видел так. И закрываю все. И пока ночь а я посплю Только я не понимаю конечно почему он не открывается это надо будет разобраться в майнкрафте <свят> и давайте вначале рубим дерево э -э у нас топорик как всегда у нас тут ну, потому в прошлой части, кто-то смотрел, тот знает, где у нас тополик. Что я переставлял тогда. Да. Итак. Давайте поговорим, докуда мы с вами будем играть. В этот Майнкрафт в этом огромнейшем мире. Хотел сказать Бионы. Так, ладно. Я думаю, что мы будем играть. Пока. Пока не убьем дракона, ребят. Да-да. Это нам просто дерево, что было. А строить мы будем, я так думаю, с. Я даже не знаю, с, с чего мы будем строить. Да, ребята. Это странно. Я не знаю, с какого дерева мы будем строить. Давайте-ка построим что ли с черного дерева. С то есть. Ух, ты что? Ух, вы что, не пугайте меня так. Я испугался. Я очень испугался. С Супер красивые дома строить я не буду сразу говорю я не умею дома строить я не архитектор ребята да давайте я нарублю сейчас достаточно мне дров и тогда я с вами встречусь опять а все пока до скорых встреч но это не конец и я снова спали я нарубил стак дерева мне это для дома вполне хватит я могу так сказать о привет и отлично то, что у меня есть замечательный. Саженцы всегда нужны. Так, давай а -а -а -а -а, Отлично то, что у меня есть. этот замечательный, просто замечательный бэкпак. Без него бы я никак. Сука, вещей не перетащил. Хотя у меня, в принципе, мало. Итак, попадем мы в путешествие, да. Поэтому о большому огроменнейшему можно сказать миру. Так, все сложим чтобы у нас все было ровненько. И поехали. Пока столбик. Пойду я по мини карте, там я вижу. а в пустыне часто встречаются всякие чанки или это не пустын офигенно пойдемте тогда вот туда вот. Да, да, да, я хочу себе хорошее местечко выбрать там где будет три биома все биомы, не три, их четыре по-моему. стоп, сколько их? да, четыре биома в Рядом, очень рядом. Я очень хочу, было. Чтобы... И вскоре я хочу найти мод, чтобы э, деревни генерировались везде. Ну, вы поняли, в ra... э, во всех биомах. И в, ну, в разных биомах, в разные деревни. И жители будут ну, с... с необычными этими. Курочка мне нужна с кем не... а <свас> да, с необычными жителями эм... я что нибудь подобрал курочку давайте пока положим курочка курочка курочка Всё, вроде вся курочка собрана где курочки Курочки, ладно. Там собраны разные разные жители. О нет. Я опять пришел к этому нелюбимому Как сказать? да, да, запинай джунгли джунгли в биомы. Джунгли, в общем, пришел. Проще сказать так. Так, так, посмотримся. М -м да, хороший, хорошие облака. хотел сказать я. Э -э так, это по-моему Чанг. Да, да и да. Мне никогда не везет с Чангами, но сегодня мой день. Как мне везет! сегодня и заметьте какой у меня уже уровень так давайте забираться с помощью нашего не хотя он в принципе нужен если что выровнять построение итак эм... а вот она Итак, этот знаменательный момент. Ты, четыре тысяч, четыре ты, ты, ты. Там могут быть монстры, точнее мобы. Поэтому я приготовился. Так где вход? Мышцы ледяные люди, да? Ну, не знаю, как вы, я нет. Так, входим, ставим. И тут, как всегда, скелеты. Мне всегда попадаются скелеты. Всегда. Как я не заходил, мне всегда попадаются скелеты. и мы сможем сделать себе лук да, да. я не знаю как же только работает если честно поэтому я сделаю так и изумрут и мы если найдем деревню будет очень круто эм. Эм. Так, давайте, знаете, поделаем? Разрушим их И положим их. Вот так. Нам пока сажились снег. Снег, И это я тоже заберу. Сюда положу тоже. Так, так, поехали. Э -э. Так, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Козлы у меня с пришли сюда. Фух. Итак. Ну, я, наверное, скоро буду заканчивать наше путешествие, потому что оно реально и дошло Типа, типа, типа... А, я по тебе попасть не могу. Лишь извини, то что я тебя убиваю. Я вообще не люблю... Убивать животных. Ну что, вот в эту яму ни в коем случае нельзя нам попасть. Попасть... А, только я сказал, нельзя нам попасть в яму. Я сразу в нее упал. Ну, практически. Бьем столбик, прыг. Бьем курочку, бьем курочку, бьем курочку, бьем курочку. Эм. Ты где курочка? Ты где курочка нам нужна? Курятина. И забьем кружку, У нас 25 и 21 левел. Это куда? Итак. Я ничего не вижу, кроме этих долбанных джунглей. Не люблю джунглей. Ненавижу. Ты да что я скромничу? Ненавижу джунгли. Во-да. О, да. Чуть не упал. И.. Как настоящий ассосиан. Хайа! Не перезывайте, я не читер. Я просто на ляну кругу. Хая! А вот теперь, видите, ударился. Хая. Эго не давится. Ну, где ж ты моя судьба? Где ж ты моя пустыня или другой простой, биом? Вы знаете, что это? Это сахарный тростик Он нам очень-очень понадобился. Кость. И я, знаете, как сделаю? Я поставлю мод... И знаете, мод какого ложки на персика там вроде бы. Я также поставлю только... О! Сегодня будет такой... Я не знаю, как сказать, даже... С... Нет, не соревнования. Э... В общем, комментируйте и придумывайте, как мне назвать свою будущую собачку. Это я привычу одну. Хотя, в принципе, я могу привичить две. И спарить их потом. О, это с одного, это с двух. Так, пошли. А! Все, все, пошите, ребята. Я вам сделаю будки, домики. О, это, по-моему, то, что да. Ну, наконец-то. Пошите, девочки. О, я. А вас пока не надо? А ну где моя еда? Раз. Э, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь. Раз. Я их спарю. И два. Два. Два. У -у -у. Брат, иди сюда. а Падай. Падай. Падай. А -а -а. Ура! Они живы целые! Все, пошите! И у нас есть уже маленький маленький, маленький собачонка, да, маленький собачонка, М -м -м да, опять, опять, опять этот удобный мир джунглей, мир джунглей, я путал мир и белом, what the fuck, что, что это было, what the... какого Видите это на карте? Что за? О, еще собачки. Не, вас слишком много. Я этого не вынесу. А, все, это маленький зимний бион. Йоу! Ой, ой, ой, извини, извини, извини, извини, блин! Как тебя вылечить? отлично я еще нужно потом так из-за тебя курятины я ударил своего маленьких так надо прекращать вот это вот курятина это все из-за тебя так пошлите пожить за мной мини собачонки я на вас всю виду свою потратил, так что. А! Так я еще добыл курять. Ребят, вы мне приносите удачу. О, еще одна собачка твой не сгрызительно. Систайкой своей. Да, и, наверное, на этой замечательной ноте мы со своими собачонками. Эй, ребятки, вы где? Вот вы. Мы.. Один а маленький! Маленький где? А, вон, вон. Иди сюда, Минчак. Э, вот Минчак. Фы, Минчак. Оп. Посмотри на меня. Посмотри. Оп. И ты где ты? И что? Иди сюда. Иди оп, оп. сюда. Иди сюда. Иди не подписался, не поставил лайки, подписывайся, ставим лайки, с вами был Джосер, и пока, пока-пока, до встречи, ребята, пока.